Следующая поездка, которая была, она была в город Нижнекамск, где один довольно богатый человек искал способы своего излечения, он создал эллипсное яйцо Настардамуса в определенной точке. Оно уникально было по-своему и есть, но у нас тоже была идея его выкупить, но мы почему-то нам показали, что не надо, потому что у человека были определенные проблемы со здоровьем. Вот. И поэтому, может быть, просто он поспособствовал передаче информации через эту конструкцию. В этой конструкции в Нижнекамске у меня пришел образ Сталина. Он вообще было уникально. Я только сел, ни о чем не задумывался. Буквально через три пришел Сталин. И он мне показал э, Каму. И Каму поднять э, с помощью азбуки Морза воду. Вот такая картинка пришла. Я не понял сначала ничего. Потом формула пришла H6O3, H12O6. И потом у меня уже пришли уже домой вернулись в Москву, что нужно с помощью азбуки Морза попробовать расшифровать вот эту формулу. И когда просто в поисковик, в интернете забиваю, оказывается, H6O3, химические, шестеро идут, около еще радиста. Ну, как бы все понятно. То есть радист не может передать информацию, потому что молекула воды, H2O, она не имеет структуры, важна структура. Ну, мы пригласили, был тогда живой Цетлин Владимир Владимирович, я ему это показал, он говорит, Сергей, очень интересно, и он мне дает формулировку Цетлин. Среда не позволяет сделать канал передачи. То есть среда – это часть формулы. И вторая часть формулы химически, только я на, горку, я на горку шла около шестерой идут, идет соединение целостной структуры. И тогда, когда ты в спокойном состоянии, уравновешен, в гармонии, тогда ты можешь четко, качественно получать информацию. Вот. И тогда ты ее складывать. Вот такая вот информация, которую получили и проанализировали. Далее мы стали ее просто в плоскости рисовать. Не стали мы ее в мерности дальше развивать эту идею раскрытия, потому что информации много приходит, и ее приходится структурировать. Мы нарисовали 6 атомов водорода, 3 атома кислорода, в середине мы увидели знак треединства. Вот. Очень интересно. Тут мы анализировали с позы лотоса в Меркаба. Интересно, что много цветков в жизни, которые нарисованы, они имеют только кругляшок вверху. Нужно, чтобы два кругляшка были. Тогда будет правильно гармония. Инь-янь, мужская и женская. И поэтому у нас здесь гексагональная структура, сотовая структура. Она, мы ее развернули и показали два кругляшка вверху. Потому что если разместить туда, в позе лотоса, он четко становится, правильно становится. Далее следующая формула H12O6 12 атомов водорода, 6 атомов кислорода. И мы увидели здесь соединение. Но это все плоскостное. Но эта информация нас подвигла на другую информацию. на Мы обратили внимание на активность меридианов и на файлы. То есть дальше вот эти вот, как бы, складывать пазлы стали. И мы обратили внимание на слово «семья» и «я нахожусь в семи файлах». Таким образом, у нас пришла идея наложить на схему с 12 меридианом, где активность минимум и максимум, наши шесть файлов и самого, ну, как бы меня, да, я. И тут мы увидели, в какое время можно работать и производить трансформацию той или иной методики, или искать те или иные программы, заболевания или причинно-следственные связи, в каком файле в данное время, или, ну тут даже можно еще не в данное время, можно эту тему раскрыть, потому что мы дальше проводим исследования по заболеваниям, даже в данное время года, потому что здесь только показан суточный ритм. Также рассматривались дальше файлы прадедов, там прабабушек, бабушек но мы пока остановились а именно на шести файлах, потому что сотовая структура состоит из шести э, точек, э, ну и много показывает на шестерку, есть в этом смысл дальше тоже поиграть. Сейчас вернусь к церковному эгрегору христианскому, потому что у меня смыслы пришли через хранилище и дали мне 13 кристаллов кварца. Далее меня хранитель привел э, к Иисусу и 12 апостолам. Каждый апостол, имя апостола, то есть мне через эти картинки э, дали информацию, э, некие смыслы, образы. И получается, что я э, эти смыслы, образы перевел в каждую точечку. Голубой – это Иисус, 6 а шесть апостолов по одну сторону, шесть апостолов по другую. Каждая буква, каждая, каждого имени играет огромную роль и несет огромную информацию. Я немножко сегодня ее подоткрою. Потому что я сложил целый текст. Этот текст очень значим для каждого человека. Значит, когда меня допустили, хранитель привел с этими кристаллами в эту комнату, у меня произошло такой эффект. Как бы в этой комнате произошло, что-то для меня открылось. Что-то раскрылось. То есть из непознанного темноты у меня четко проявился свет. И для меня стала темнота, это то, что не познаю я или какой-либо человек другой, да? а когда ты в свету, ты четко понимаешь, что это все проявлено, и ты это познал. Вот для меня тьма и свет вот в таком стало образе. Через месяца три, значит, когда меня привели к Иисусу, и я их наложил, так я оставил этот файл, 13 точек, далее меня запустили за Иисуса в комнату. В комнате было три точки. Они для меня тоже были непознанные, но потом информацию я просто сложил, что это как святая троица. А за святой троицей это уже божественный исток, точка фиолетовая. Тут я просто сложил картинку этих точек в зеркальном отображении и вниз. И когда я начал просчитывать каждую точку, а это каждая точка единица, у меня получился определенный код. 13.31, 13.4.31, 13.31. То есть у меня четко стало восьмерка вверху, восьмерка внизу. То есть бесконечность взаимодействия с космосом. Наш мир, тройка, это наше познание дуальности. Или наша душа приходит в материальный мир, познает и проходит уроки, укрепляет дух. Вот такое вот понимание. Может быть это грубое, может быть кто-то это не поймет. Но, по крайней мере, это стало распаковываться и стало приходить оно еще дальше, потому что это, как бы, схема только было начало вхождения. Также стало понимание равностороннего креста: вот в этой схеме, стало понимание духовного и материального плана, стало понимание мужчина и женщина, потому что мужчина это по вертикали, женщина по горизонтали то есть, энергии, мужские и женские, соединение. Дальше стали становиться, почему-то пришло 4 уровня, 4 мерности. А уж насколько мы готовы выходить в какие мерности, это все уже индивидуально. Поэтому на сей день я четко понимаю, что мы находимся в четвертом измерении. А уж насколько 5, 6, 7, насколько вы готовы путешествовать. Далее значит, стало приходить распаковываться, значит, в сновидении распаковался вот этот верхний треугольник. И 7 уровней. И потом уже сложилась вся система по кругу. 7 наших тонких полей. Далее идет отработка. Но отработка не той информации, которая уже есть, частями выложена в интернете. А хочется ее почувствовать и каждую линию, каждую точку ее дать, как некий, некая карта времени для нашего путешествия в нашем материальном мире. То есть вот такие исследования мы проводим в наших зеркалах МЖ. Следующее познание о времени. Значит, Татьяна Михайловна Сырченко она получила информацию о цифрологии нового. А далее уже начала распаковываться спираль времени с нашими часами, которые мы носим или смотрим на часы. И когда мы стали анализировать числа, которые у нас находятся на табло, оказалось очень интересно. По левую сторону или по правую от вас. Тройка, 15, 3, 15. То есть 3 часа, дня, 15, 3 часа ночи, 15 часов. Дальше 6, 18, 9, 21, 12, 24. Интересно, что они дали цифры Тесла. Если посчитать 12, 24, они нам дают в сумме девятку. 3, 15 нам тоже в сумме дают девятку. 6, 18 нам дают шестерку. А 9, 21 нам дают тройку. Из цифрологии, которая получила Татьяна Михайловна. Мы видим, что девятка это мотор движения, основной элемент жизни, вселенной. То есть монада как первочастица материи. И получается 24 девятка, и 12 это дает нам девятку. То есть мы приходим сюда в движение. Дальше мы двигаемся 3.15. 6.18 у нас безопасный подъем. То есть мы открываем свой внутренний лифт. И тройка нам дает высвобождение нового мышления. Вот такое понимание нам дала анализ нашего времени. Но потом пришла идея рассмотреть время по мае. И мы здесь добавили 27, 30, 33, 36. И увидели интересное сочетание этих цифр даже при сложении. 36, 24, 12 у нас получилось 72. В сумме нам дало девятку. 3, 15, 27 нам дало 45. Тоже девятку. То есть везде по кругу везде девятки. Ну что интересно. Если взять цифрологию Татьяны Михайловны и семерка, а семерка ⁇ это счастье и открытие тела, то тело, то есть получается, через счастье мы открываем через мужчину и женщину, а двойка ⁇ это как раз пара 1 плюс один, мы открываемся в нашем материальном мире. Вот такой смысл получился, рабочий. Дальше мы проходим какие-то, ну не какие-то уроки, задачи решаем не производим обнуление, очищения, а именно уроки задачи, потому что решая уроки задачи, мы восстанавливаем целостность нашей души. И поэтому в середине голубая точечка, она нам дает, если мы проведем параллель между 63 и 45, то получится середина 54. Что такое 54? А 54 это пентакль, четверка, устойчивость. То есть человек должен быть устойчив, он должен быть в гармонии, Таким образом, в конце своей жизни, 54, он уходит, совершает переход, пройдя уроки и задачи. Вот так вот нам э, Вселенная подсказывает э, какие-то смыслы, образы, которые ну, мы, люди, должны для себя считывать и использовать. Поэтому, когда анализируя крест, получается, что кто-то, через какой ум, дана была такая плита с таким, э, сказать, началом. Поэтому здесь крест один из наиболее древних геометрических символов, появившийся задолго до возникновения христианства. Крест социалистов также с двойственностью, союзом и соединением. В этом качестве он сохранился до нашего времени в математике знак плюс. Значит, ну, Изображение креста на разнообразных предметах, обнаруженных при археологических раскопках, характерно для многих древних народов Азии, Африки, там, Египта и других. Также в Азии крест был сакральным знаком и символом счастья, в Вавилоне знаком четырех фаз Луны, в Сирии символом четырех основных элементов мироздания и так далее. Но, что самое главное, конечный крест символизирует принцип соединения и взаимодействия двух начал, женского и мужского. Мужское это вертикаль, связь с небом, женская горизонталь, продолжительность течения жизни и времени. Вот такие вот исследования, это то, что можно делать в зеркалах МЖ. Каждый это может для себя по своему намерению, что мы делаем, для чего мы делаем, мы четко должны понимать. Потому что, хочу обратить внимание, зеркала не только могут давать и способствовать раскрытию возможностей человека, но особенно если еще человек с негативными мыслями, такие были, говорит, приходит человек и говорит, ой, у вас там сущности или какие-то структуры, то зеркала, они не будут иметь сущности и структуры, это все будет проявляться то, что есть и с чем резонирует сам человек. С таким мы тоже очень часто сталкивались, потому что в каждом зеркале после каждого человека происходит дезинфекция, происходит специальным фотоимпульсным вспышками с линзой Френеля обработка пространства не только в зеркалах после каждого человека, но и вокруг. Это углы, это стены, потому что это очень серьезно. Также запах нейтрализуется с помощью бактерицидных ламп. Ну и другое. И мало того, что если то, что мы видим, что идет взаимодействие с высшим разумом и выстраиваются порталы, то естественно в этих порталах не будет никакого негатива. Концентрируя свои мысли, формы, установки в любом зеркале. Таком вы выносите это все в мироздание. Все, что несете вы с добром, с любовью, со всей объемлющей любовью к мирозданию вам с такой же любовью возвращается оттуда, вам помогают. Да, не сразу, буквально там ежесекундно, но дают вам помочь, дают знания. Если вы их хотите, не хотите, значит, не получите. Но, во всяком случае, замечено, что у детей, допустим, очень быстро идет освоение различных языков, математические способности открываются. Потом, значит, что еще? Дает эффект, как говорится, развития творчества. Установки помогают. Люди, которые там плохо рисовали, там, не могли писать какие-то ну, картины там, человека или еще что-то такое подобное. открывались все способности, буквально шедевры, как говорится, у них получались. Люди, которые не могли найти работу, получали работу. Люди, которые не могли найти, как говорится, подругу там по жизни, как говорится, и там... Просили об этом. И потом где-то как-то получалось так, что через короткий, небольшой промежуток времени они встречали свою половинку судьбы. Наступило время двигаться вперед и дальше. Начать жить с помощью осознания, сознания, познания новых мерностей. Туда, куда мы идем, где нет системы, нет избыточных потенциалов, нет борьбы и старых сценариев. Новая мерность наполнена любовью. Светом, гармонией и изобилием, радостью и вдохновением. Поэтому то, что, куда мы идем, это любовь-свет. Не свет-любовь. Нужно опять понимать, что первично была любовь, и есть всегда будет, и свет, потом он проявляется. Потому что, соединяясь мужчина и женщина, в их сердцах транслируется и проявляется любовь, и происходит искорка, которая зажигает их путь света. А теперь самое интересное. Человек является идеальным генератором своих полей, поэтому у каждого свое есть поле, которое мы генерируем, которое мы транслируем, которое мы можем трансформировать своими позитивными намерениями, своим проявлением любовью, которое нам даровано нам от природы, чтобы мы сформировали свое. И поэтому в процессе, то, что я говорил в начале, полученной информации, у нас начал складываться новый проект, который... Мы назвали Виадар. Виадар – это звучание дара. Или, если мы обратно почитаем это название, Рад Аив. Рад, а слово А в буквице – это начало, это исток. Или это слово обновление в новое состояние. Потому что ну я часто задаю вопрос, где Эдем? Или где начало? Эдем находится в женщине. И начало находится у женщины. Начало зарождения новой жизни – в новое время. Мы, мужчины, вокруг вас, вокруг Эдема, мы производим, так сказать, свою работу, свои излучения на вашу красоту, на тот Эдем, где происходит зарождение ребенка, который выходит в этот мир, рождается, взаимодействует с родителями, с родом, взаимодействует с пространством времени, с жидкостной структурой, начинает познавать свой внутренний мир, выстраивать внешние взаимодействия, начинает творить. За свое творчество он получает Манипуру достаток, который переходит в изобилие. И дальше уже гармония, к которой мы идем к концу нашей жизни. Поэтому ВИАДАР – это уникальный, так сказать, проект, который пришел за 4 года. Он на самом деле простой, и он пришел в виде тренажеров для сознания. Почему тренажеры для сознания? Потому что в человеке заложены все возможности. Но в процессе своей жизни человек где-то получает какие-то искушения, где-то какие-то искажения, где-то какие-то резонансы негативные, где-то своими помыслами неправильно поступает. И поэтому нам нужно прийти в то состояние гармонии, где мы будем четко чувствовать свой путь, свое предназначение. Никто-то мне сказал там, что у тебя такое-то предназначение. Я свое предназначение не знал, но я его раскрыл сам. Я его почувствовал. Я не занимался этим, я был совершенно другим человеком. Я занимался сельским хозяйством, я занимался каким-то вообще ни психологией ничего. Но я раскрыл свои возможности и ту информацию, которую я даю, это то, что я прожил, то, что я прошел. И я стремлюсь к тому, чтобы наша наука пришла к пониманию того, что есть смыслы, образы и познала все-таки по новой, может быть, громко скажу, А плюс Б равно С. Потому что А – это начало соединения с веданием, со знаниями, и получить истинное слово. Потому что в слове заложен огромный смысл. Мы можем словом и убить, можем и лечить. А слово это соединение общего в двух противоречиях. То есть негатив и позитив все в одном. Поэтому как мы будем своим сознанием распоряжаться, как мы будем руководствоваться своим пространством, это очень важно. Какое мы намерение, как мы будем говорить. Потому что сейчас тоже встает вопрос, мы вот обсуждали, что первичная энергия или информация. Или что говорить правильно, энергоинформационное поле или информационно-энергетическое поле. Понимаете, вот так и так. И как оно будет тогда работать. Как нам божественный исток или... Разум Как он нам заложил Поэтому как мы будем брать эти символы Образы, как мы будем его изрекать Это очень важно Потому что тогда мы Просто будем наполнять Насыщать правильными смыслами И качественными Наше информационное поле Нашей России Поэтому слово Виадар В сумме Когда мы просчитали Оно является, имеет в сумме двойку а двойка опять мужское и женское начало. А вот слово «Виадар» по латыни, оно в сумме мне дало единицу. Вот такой получился божественный треугольник, который нам дает огромный ресурс и огромный поток. И дает огромную возможность для того, чтобы мы поспособствовали тому, чтобы у людей проявилось осознанное понимание. Не просто осознать слово «осознание», а просто осознанно понимать, что я делаю, что я творю в своем пространстве, в своей семье, в, своем, в своей стране, да, на своей земле. Тогда у нас поменяется все пространство, и тогда уже они не смогут поспособствовать нам навредить. То есть как мы можем помочь нашей земле? Поменяя наше сознание, начнут меняться другие. Вот. И тогда уже будет... Люди, попадая в это пространство, у них будет происходить тоже преобразование. Поэтому этот проект, который мы получили Виадар это тренажер, который включает 7 методик. То есть человека выводит на свой путь, способствует его любви, развитию, чувствованию. Следующий тренажер это любовь, основание жизни. Без него подвиг и все добродетели. Лишается смысла. Да, названия, они у всех на слуху. Но то, что я дальше вам покажу, эти все названия, они собираются в две цифры. Эти цифры 78. Да, это код Петербурга номерной. Да, первая лекция в прошлом году у меня была э, Невский 78. И мы тоже, когда это мы начали осознавать, и в сумме 78 дает нам единицу и пятерку. То есть единица – это я, я открываюсь к миру, и я пятерка – это пентакль, я целостный. Вот такое вот понимание, оно у меня стало в этом проекте. Поэтому любой информационно-энергетический проект, он должен иметь структуру. И не просто там кто-то придумал, а он целостный должен быть, где есть и духовный план, и наш материальный план, в котором мы живем. Это не деньги, это те ценности, Потому что в материальном мире тоже есть очень много интересных и хороших ценностей, которые были разрушены кем-то, подменены образы, символы. И поэтому наша задача восстановить эти смыслы, эти духовные ценности и соединить их воедино. Поэтому я много не буду. На каждом тренажере можно ознакомиться на сайте viadar.ru Каждый тренажер имеет свой смысл и свою структуру. Но я не говорю, что кто-то должен что-то бежать там покупать. Я не хочу к этому, даже не призываю. Я должен, чтобы человек любой он почувствовал, ощутил, куда ему идти, потому что люди все разные каждый находится на своем уровне, со своим пониманием, со своим чувствованием. Основная цель работы с тренажерами для сознания – это повышение вибрации, чтобы человек восстановил свои вибрационные поля, свои волновые функции, весь волновой спектр для получения доступа к информационному полю, к информационной базе для того, чтобы дальше раскрыть свой потенциал, расширить свои возможности, свое сознание, научиться нести эти знания дальше. Что способствуют тренажеры для сознания? Тренажеры для сознания способствуют контролировать все наши девять чакр и контролировать свой канал. Большинство людей, они спрашивают, ты чувствуешь свою чакру? Контролируешь свою чакру? Нет. Контролируешь свой канал? Нет. Поэтому мы должны взять ответственность за свою информационно-энергетическую систему и быть хозяевами своей информационно-энергетической системы. Также тренажеры позволяют произвести более качественную резонансную настройку на индивидуальный информационный кластер ихнего хозяина, человеку наладить не только внутренний мир, но и выстроить внешний, произвести настройку гармонизации, усилить электромагнитное информационно-энергетическое поле человека. Да, многие практики техники ушли только в энергоинформационный, но забыли об электромагнитном, о том, что у нас протекает и есть проводимость тока в организме. И поэтому, когда смотришь голографические матрицы человека, у многих людей идет поджатие верхних центров. Колпачки, там, допустим, искажено информационное энергетическое поле вверху. И поэтому мы стали обращать внимание на электромагнитный каркас, который тоже существует вокруг нас. И мы можем этому поспособствовать, особенно установка ЯЦИ, она способствует тому, чтобы восстановить электромагнитное поле человека. Далее, своевременно корректировать программу развития организма, гармонизируется деятельность его системы, уходят недомогания. Тренажер для сознания – практическое самоосознание, приводящее к высшей самореализации в ЯЕСИМ. Ну, за четыре года я настолько натренировал свой организм, для меня не стало порчи, магии, для меня стало понимание того, что если что-то меня цепляет, значит есть это во мне. И я начал разбираться в себе с помощью тренажеров и находить эти узелки и производить трансформации на данный момент. Таким образом, меня не смогли уничтожить некоторые люди только из-за того, что они, посылая ко мне ненависть, посылая какие-то мысли формы, они не познали то, что это все возвращается к ним самим, потому что они формируют это в своих мыслеформах и в своих информационно-энергетических полевых структурах. А формируя негатив, получается, что мы можем еще притянуть какие-то резонансные программы, которые есть даже в метро, в магазинах, в ресторанах, кто-то где-то с чем-то срезонировал. И поэтому мы можем усилить. И поэтому для того, чтобы восстановить целостность, мы должны познать свой внутренний мир и выстроить взаимодействие с внешним миром. Таким образом, мне стала не нужна защита, потому что э, я, я свободен, я спокоен, потому что во мне этого нет. Подтверждение того, что проект работающий, я опять обратился к цифрам, и я начал просчитывать каждую букву. И я обратил внимание, что э, в сумме 78, да, мне в сумме дало шестерку. То есть это безопасный подъем, открытие внутреннего лифта. То есть человек готов познать себя и творить свою игру, свою иллюзию, свою, так сказать, свой мир создавать и проходить уроки в семье, во взаимодействии с другими людьми. Поэтому вот такой вот проект был получен. Много было проведено анализа по цифрам, также был проведен анализ по методикам. Цифр. И оказалось, что все в простом, обычном доступе. У каждого нумеролога можно взять ту или иную информацию, которую он получил. А я уже говорил, что какой-то мыслитель получил часть информации, а потом он ее мог получить искаженно. Поэтому мы здесь, так сказать, сложили целостную всю структуру. Основа этих тренажеров – это временные кристаллы кварца. Почему временные кристаллы кварца? Потому что изучая время, изучая движение времени и нахождение человека в суточном ритме, в годовом цикле, мы обратили внимание на активность меридианов и на многие другие еще параметры. И поэтому мы пришли к природным кристаллам кварца, которые расположены в каждом тренажере по определенной системе. Потому что природные кристаллы кварца, они все-таки имеют связь и с землей, и с человеком, и со вселенскими структурами, с пространством. Поэтому с помощью кристаллов мы можем восстановить свою гексагональную структуру, восстановить свой ресурс. И уже управляя своими же кристаллами, которые в тренажерах, мы можем управлять своей реальностью. Также... Мы обращали внимание в своих исследованиях на искусственные кристаллы кварца. И оказалось, что искусственные кристаллы кварца, у них нет души, они просто выращены. И поэтому на них пишут информацию, пишут программы. А это, по крайней мере, немножко неэтично по отношению к тому, что мы, грубо говоря, тот человек, который присутствует в поле перенесения информации, могут наслаиваться его информационные программы, кармические задачи, информационные вирусы его на любые технологии, которые возбуждаются э, лазерами. Поэтому очень серьезно мы относимся к тем технологиям, когда идет перенос информации и, или когда говорят, что вы, мы записали информацию, какую-то программу, э, кто записал, в каком состоянии он записал, чего он записал, мы это не знаем и проконтролировать не можем. Единственная есть установка на Арзамасе которая стоит порядка 300 миллионов, где можно на буквально сантиметр на сантиметр вместить а четвертый формат. И тогда на этом кристалле мы можем увидеть эту программу, информацию, что в, нее, в этот кристалл занесено. Такая возможность есть. Но, по крайней мере, все остальные, кто это пишет, достоверных фактов я не видел. По крайней мере, чтобы можно было на какую-то крупку, на чего-то там, ну не на крупку, я имею в виду, на кристаллы записать и потом еще эти программы использовать для своего развития. Все технологии зеркала, они прошли сертификацию, много было исследований, депонирование авторских прав вот. Также хочу еще обратить внимание, потому что занимаясь расшифровкой символов, образов Мы расшифровали название мега А омега -галакси, получается, каждая буква через буквицу познали смысл образы. Оказалось, что мегагалаксия объединяет человека в гармонию со Вселенной. И в движении бытия объединяет мирномыслящих людей по знаниям, новых знаний, передаваемых мудростью Творца. Также Виадар, здесь немножко искажение почему-то происходит. Вот. Виадар, то, что я вам говорил, каждая тоже буква через буквицу, нам дает понимание что Виадар соединяет гармоничного человека, мыслящего, живущего и созидающего на Земле, любовью, добром, развитием, достатком и изобилием. Наши научные статьи были значит, опубликованы на конференциях, издана монография человек зеркала вселенной поэтому какие вопросы я отвечу, благодарю за внимание.